По сути, Freeride от Хеда в коллекции 16-17 года и yeah. Big Mountain. По сути, 4, но на самом деле всего... Я бы так сказал три модели, потому что четвертую я бы не рассматривал, в принципе, как фрирайд, потому что она мне непонятна. Вообще, это Venture 95, очень загадочная фигня. Что она делает в фрирайде, я не понимаю, потому что с ее параметрами самое место ей быть в универсалах, быть универсалом переростком, но, ну, в принципе, лучше так, чем вот так. Потому что в чем проблема? Талия 95 для хорошего снега потребуется скорость, радиус поворота у нее очень маленький при ее параметрах. Поэтому лыжа будет реально нестабильна на скорости. То есть, получится ситуация такая, для того, чтобы всплывать, нужна скорость. Скорость разбиваешь, становится стрёмно, потому что лыжа гуляет. Все, помойка. Можно даже не тестить, это уже проверено. В общем, реально. Нормальные парни на таких не ездят. То есть, это какая-то детская вариация, либо там женщина, я не знаю, у которых, у которых страх появляется еще до того, как они начали кататься. Лыжи контролируют скорость. Дальше идут три модели. Вот они, в принципе, абсолютно логичные. Это синяя, 105 талия, желтая, 115 талия и остав Клубная модель, зеленая. Значит, 105-я 115-я, в принципе, с ними все понятно. 105-я для более направленного скоростного хода. Стабильные, жестковатые. Хорошие, в принципе, универсалы так и для скитура, для нормальных парней, которые могут со 105 талии нормально кататься. 115 талия, это такой всеядный джип, который может везде, в принципе, многократно ее тестировали, модель достаточно удачная, очень сбалансированная жесткость задника носков, нормально, все небольшой рокер сзади, делает лыжи маневренные, но при этом позволяет работать на задней стойке, полноценно лыжи отрабатывает, да, а, и... Лыжа, про которую очень мало информации на самом деле, это Star зеленка, клубная модель. А, лыжа специфичная и реально в связи с этим интересная. Очень балансированная жесткость, очень ровная геометрия, профессионально такой экспертный радиус поворота. Хорошая ростовка, хорошая талия. И плюс в том, что абсолютно отсутствие заднего рокера. То есть лыжа подразумевает ходы на ход... четко движение на ходах на продольных с хорошими там дропами скоростными, именно никакого чихпых стайла нет на них это мочилово это лыжа мочева. вот на них естественно катают райдеры те которые соревновательные райдеры катают на них на соревнованиях при том что удивительно по моим наблюдениям они катают их соревновательно но они не катают их в катании то есть кататься почему-то они берут вот Любительские серии, потому что они попроще и менее убивают Это Мочилова, вот это Мочилова При этом, скажу честно, то есть с таким задником, с таким рокером сзади, с таким рокером спереди Вот не надо думать, что вот я вот их куплю сейчас и вот я поеду, как вот те чуваки на ФВТ Вот, вот вообще не поедете, вот абсолютно четко оцениваете свои умения трезво И понимаете свое место в этой жизни Это практически, ну это спортивный снаряд Почему ее, собственно, нету ни в каталогах, нигде Потому что, в общем-то, это понятно то есть это такой вот, реально для тех, кто в теме, для тех, кто понимает, в общем-то, вот совершенно не то, что вот массового добро творения сильно, да. Поэтому вот подумайте 8 раз перед тем, как купить, но если готовы, действительно, лыжа хорошими она... Нравится, меня она манит, делают они ее достаточно давно, меняют они ее не, не очень сильно, качественно, уверенно, мочимистая. Вот, в принципе, и все. Вот такая самодостаточная линейка для фрирайдных лыж от Хеда. А, конечно, лыжи катайте. Вот, поэтому я пойду катну. Нет, эти я катать не буду, я уже не в том возрасте, не в том физическом состоянии, чтобы так мочить. Ну, где-нибудь что-нибудь котну Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал Встретимся на горе Пока